Когда мы не мы Я думаю, что плеча. Ой, ой, ой. за да добрые молодцы! И берись еще на русские, матушки! Хорошие, добрые люди! Благодарю вам всем тем, кто пришел. Сегодня на праздник. Добро Работ, отлично слышно, друзья! Коллектив, творческий коллектив ⁇ Жизнь без страха ⁇ поздравляет вас с праздником славянский круг. Славянский значит солнечный. Значит по солнцу! Значит по солнцу! Не нам микрофоны никакие, Чтобы мысли добрые до вас донести. 26 сентября приглашаем вас в глав-клав на славянский фестиваль Гордарика, который откроет тур по городам Гордарика. Степан Корольков, Андрей Рожков и Алексей Семенов прокатятся по рути нашей матушки, чтобы сказать, что в России и в Санкт-Петербурге Майдан не пройдет. Благодарю вас, друзья! Быть добро! Фестиваль, проект «Русские традиции» и от имени наших друзей "Жить без страха» Павла Васильевича директор Музея народоведения Силачей старой школы, к сожалению, которые уже ушли, надеюсь, вас порадуют Разгуляю вдоль Попитерской, которые хороводили вас Благодарю от всего сердца за то, что вы есть и за то, что вы с нами До новых встреч!